Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами по-прежнему Михаил Лен. Продолжаю отвечать на вопросы. Вопрос сейчас следующий. Собственно, хотел вопрос для вашего каста задать по теме СССР. Тогда и сейчас. Сам я относительно недавно начал все это читать и изучать. К какому-то однополярному взгляду я не стремлюсь. Помимо откровенных каких-то необъяснимых логики здорового человека явлений, в ту эпоху было что-то и положительное. Как и сейчас. Хотя негати... негативизма, конечно же, больше. А вопрос такой. Почему, на ваш взгляд, сейчас появилось столько людей моего возраста, чуть старше, чуть младше, хотя и молодежь такая попадается, которые ратуют за сталинизм? Оправдывают те изуверства, мол, так было надо, ведь эти люди родились, восклицает не знаю, гораздо позже той эпохи. Как они могут знать объективно, что лучше? На мой взгляд.. Все это какое-то очень хитрое и глубокое, скажем так, подсаживание мысли людям о том, что власть и все ее поступки могут быть только хорошие, только положительные. Вот такой вопрос. Ну вот последняя фраза тоже правильная, в том числе это фактор того, откуда сейчас берутся сталинисты. Но это... Одна из э, второстепенных причин. Главное тут не в этом. Вообще очень хороший вопрос, причем вопрос очень вынесен моим собственным мыслям. Я уже очень давно ломал голову, вот действительно, ведь Сталин э, согласно ну, нормам морали, каким-то системе ценностей, которые приняты в обществе э, цивилизованном, не только в российском, а вообще в общем мировом. То есть убивать людей плохо, пытать людей плохо, грабить людей плохо, природу уничтожать плохо... А, вот а Воровать плохо, разруха это плохо Он же просто создал катастрофу в целой стране в огромной На шестой части земного шара То есть Россия царская, какая бы она ни была там Действительно ее можно очень много критиковать И невежество народа, и мягко говоря власть тогда Царизм тоже был, так сказать, состоял не из лучших людей Но страна имела огромный потенциал вот, была очень крепкая наука, эхо, которое дошло, почти на сто лет хватило, то, то есть, окончательно уничтожили вот этих вот, так сказать, профессиональное наследие, духовное, преемственность поколений только сейчас. Вот, на сто лет хватило вот этой крепкого ядра научного. А, вот, было прекрасное искусство театра, то есть, и там эта вот система Станиславского Неверовича Данченко, она во всем мире принята как актерское мастерство. Вот, были э, писатели мирового уровня там чехов толстой достоевский и так далее вот, то есть страна была с гигантским э, интеллектуальным потенциалом вот, э, обладала и сейчас еще чуть-чуть гигантскими природными ресурсами э, вот, то есть если бы при нормальной власти если бы не случился вот этот вот октябрьский переворот, и власть не захватили бы отвратительнейшие криминализованные ничтожества, включая вот этого Сталина, который и сейчас продолжают на власти сидеть. Это могла бы быть величайшая передовая держава с богатейшим народом, культурнейшим народом, с прекрасной охраной природы. Но ну, безусловно впереди планеты всей 100%. Потенциал был. Вот, ну, в общем-то, коммунисты и в первую очередь лично товарищ Сталин под его руководством, так сказать, который всю эту кашу заварил, они прошлись огнем и мечом по этому потенциалу, осуществили геноцид, зверским образом уничтожили, поубивали в лагерях десятки миллионов человек, вот, и превратили, в общем-то богатейшую страну в нищую державу третьего мира с абсолютно диким отсталым населением и с соответствующими бандитами в правительстве, которую, не знаю, не буду делать прогнозы, но как-то все плачевно. Вот. Ну, то есть провели политику экоцида, уничтожения природы, геноцида, уничтожения генофонда, причем зверским образом. Вот, то есть это вроде все как-то не вяжется с тем, что называется мораль, нравственность, и вообще добродетель, и, там духовность, как говорят религиозные люди. И то, на чем стоит вообще ну, цивилизованное общество. Вот, то есть кровавый, один из самых страшных кровавых палачей в истории человечества, этот, этот был товарищ Сталин. Но тем не менее, достаточно много людей, которые его превозносят, обмазывают этот кусок, так сказать, не понятно чего там сахаром, белилами и звездкой пытаются слепить из этого куска чего-то такой человека подобное и активно ругают тех, кто пытается им, так сказать, в морду совать и реальные данные об этих о сталинских лагерях, о количестве погибших этих, в этих лагерях, о количестве уничтоженных, причем лучших людей. Вот, и отвечают на это какой-то невменяемостью, визгом и агрессией. И таких людей действительно очень много, причем не только среди пожилых, ну ладно, там, допустим, зомбировались с детства, все, так сказать, быдло с конвенциональной моралью. Чему, что в детстве в голову напихали, оно тут же там окаменело, и он с этим всю жизнь живет. Ну так действительно, много и молодых людей, вот, и людей средних лет, а, причем ну никак не хотят реагировать на, объектив, на объективную реальность. Живут, так сказать, в мире. Вымышленной реальности. Uh, вот. <coughs> Откуда это все берется? Uh, вот. Я, в общем, от, я долго на это, об этом думал, никак не мог понять. Наивный слишком. И в общем, ответ пришел, и ответ очень простой. Uh, вот. И главная причина, которая делает вот этих вот сталинистов таковыми, это uh, то, что они завидуют этому самому товарищу Сталину. Uh, вот. Они бы хотели быть на его месте. У них это люди с гипертрофированным ранговым инстинктом. Вспоминайте вот эту вот э, как бы <coughs> теорию, которая подтверждается практикой о восьми основных инстинктах. Среди них есть ранговый. Вот, то есть у людей э, совершенно дикий вообще гипертрофированный ранговый потенциал. То есть ранговый инстинкт потенциал-то как раз нету. Э, вот. То есть они бы, если бы у них была такая возможность, они бы охотно повторили жизненный путь товарища Сталина и погрохали бы, соответственно, там десятки миллионов человек, лишь бы быть самыми главными вот этими альфа на вот этой вот подвластной им территории. Вот. Ну, то есть это вот такой, не знаю как... Ну, патология такая, понимаете, хорошо, когда у человека баланс вот этих вот инстинктивных мотиваций, у них одна из этих инстинктивных мотиваций преобладает. Родились они такими. Вот. Но одно дело иметь вот этот вот силу этого рангового инстинкта, ранговый потенциал. А другой, ну, наверное, можно сказать, что потенциал ранговый. То есть он гигантский, он как у самого Сталина. Там мания величия просто вообще вселенского размера. Вот. Но при этом по всем остальным параметрам, по, по возможностям реализации этого рангового потенциала, эти люди полные ничтожество. Вот. Это, ну, как правило, большинство из нас с таковыми сталкивались, вот, еще со школы, то есть это, причем бывают, очень часто такими бывают как мужчины, так и женщины, то есть как мальчики, так и девочки, это всякие ничтожества, которые активно пытаются доминировать, командовать, вот, им очень здорово, окружающим это не нравится, окружающим бьют морду и как-то там вставляют палки в колеса морально и физически, вот, они озлобляются, вот, начинают делать пакости, Девочки, как правило, заводят крупных собак и начинают ими командовать, там, натравливать на людей. Вот, мальчики пытаются делать карьеру, там тоже вот самые невменяемые, самые истеричные, самые подлые начальники всех уровней, они вот получаются именно вот из таких людей. Вот, как правило, очень часто, если с ними так поговорить, они бывают сталинистами. Вот, и, собственно, сталинист, еще раз подвожу итог, это человек с нереализованным, очень большим, таким патологичным ранговым потенциалом. Вот. И при этом еще, как правило, этот потенциал, это вот желание стать самым главным павианом, оно, видимо, вытесняет какие-то, уже просто не остается в голове места для норм, моральных норм. То есть человеческая жизнь, уважение к личности других людей, у, у этих людей уже просто в голову не помещаются. То есть, в принципе, если дать им волю, они бы просто все вокруг поубивали всех, чтобы стать самыми главными. То, ну, то, собственно, то, что сделал товарищ Сталин. Но у него еще там, правда, паранойя была, он еще психически больной там был конкретно это не я такой как бы плохой то есть всех обзываю вот, у меня уже критиковали что я всех обзываю нет есть как бы информация есть воспоминания его лечащих врачей то есть там это был тяжело на голову больной человек это факт а не реклама который тоже скрывается ну вот собственно и все очень вот, много сталинистов как я заметил среди КГБшников было Сейчас они уже все повымирали Но еще в общем-то много их еще и есть Среди КГБшников Среди и Среди всяких там высокого начальства они, они до сих пор существуют Вот то есть Среди карьеристов всех мастей Которые Пытаются сделать Максимальную карьеру Ну там одно дело быть я не знаю там Раньше это был какой-то председатель Порткома райкома Сейчас, не знаю, вот когда у нас тут дом громили, 5 лет назад это был капитальный ремонт, мы с жильцами ходили, комитет там, не помню, пожил надзору, что ли, вот там такой вот сидел персонаж, вот типичный сталинист, вот, ну такой дядька лет 60 уже тоже был. Вот, то есть, как правило, это среди карьеристов, причем среди силовиков очень много этих товарищей, вот, то есть они пытаются делать карьеру там, где не надо, то есть где мозги не требуются, а требуются вот именно вот эти вот подлость, там умение подсиживать, строить интриги, ножик в спину сажать, идти по трупам, вот где карьера, от карьеры, для карьеры требуются такие качества, где не нужно никаких профессиональных навыков. Вот, такие дела. Так что, в принципе, к сожалению, такие люди рождались и будут рождаться, и пример у них перед глазами. Вот. Самое главное, чтобы, не дай бог, очередной такой товарищ не пришел во власть, а то он повторит это все дело. Вот. Это была самая главная, так сказать, причина, откуда появляются вот эти вот персонажи. Значит, и теперь менее главные причины. Ну, собственно, власть у нас тоже состоит, безусловно, из сталинистов. Может быть, они открыто симпатии к товарищу Сталину не выражают это, не модно, но они его, так сказать, духовные близнецы-братья. То есть у нас во, во власти в России всегда сидели бандиты, как бы отдельная человеческая жизнь, там, человеческое достоинство, благосостояние народа, природы вообще там. И совершенно не имел для них никакого значения и к стране, стране которой они управляют, они относились как к оккупированной территории, с которой нужно успеть наворовать максимально много вот, пока значит, их не поперла другая более сильная криминальная группировка вот собственно вся суть этих товарищей вот, и конечно, когда очередная криминальная группировка они там между собой немножко как-то меняются, вот, но они плавно друг другу, так сказать, одна перетекает в другую, они крепко между собой связаны. Вот. Но бывают такие моменты, когда немножко там, между сменой криминальных группировок и немножко наступает информационная оттепель. Вот, у нас, значит, таких информацион... информационных оттепелей, это название 60-х годов, их было две. Значит, одна была в 60-е годы, примерно там через 7-10 лет после смерти Сталина, Хрущев там немножко вожжи отпустил, гайки открутил. Вот, тогда вышло большое количество литературы на эту тему, тогда были еще живы жертвы сталинских репрессий. Вот, тогда вышел роман Солженицына, «Один день Ивана Денисовича» и многое другое, то, что было и не было издано, и было издано только в 90-е. Вот, и вторая такая информационная, вот теперь была в 90-е годы, и с приходом Путина она уже она закончилась, он полностью закрутил гайки. Вот, то есть в целом на власти сидят прямые потомки, прямые приемники вот тех же самых сталинских палачей. И поэтому, вот как автор вопроса совершенно справедливо заметил, они естественно вот эту вот зловещую фигуру постоянно лакируют, постоянно отбеляют и постоянно, значит, пиарят в положительном смысле, ну обманывают, то есть народ естественно. Вот дальше и еще одна причина, это не основная, откуда берутся сталинисты среди молодежи. Молодежь ну, вообще в человеке есть такой инстинкт изменения окружающего мира. Вот такое бунтарство, повстанческий инстинкт, особенно среди молодежи. Вот, у Береков она называет период инстинктивной самореализации. Это действительно есть и такая наиболее безбашенная молодежь, которая хочет самоутвердиться, хочет показать, что в этом мире я чего-то значу, что меня уважали, растолкать уже, так сказать, более старших людей с какими-то достижениями. Вот. На фоне того, что это молодежь только вступает в жизнь, им там 16, примерно 18, может быть 20 лет, вот это вот, вот этот возраст, то есть человек еще ничего не достиг, у него еще никакого социального веса нет, но есть тоже какой-то ранговый потенциал, ранговый инстинкт. Вот Один из способов привлечь к себе внимание, самоутвердиться тоже таким образом, это отрицание сложившихся в обществе норм. Вот, например, 90% так называемых феминисток, это, туда вот приходят молодые девки именно с этой целью. Привлечь себе внимание, чтобы на них начали пальцами показывать, крутить у виска, похулиганить немножко, но не сесть за это, то есть в разрешенных законах пределом. Вот, а потом они благополучно выходят замуж и уже типа не феминистки, уходят. Вот, то же самое вот среди этих старинистов особенно среди совсем молодых людей, которые вообще совершенно ничего не понимают о, о, о, о сталинском терроре, о том, как это выглядело, не хотят читать литературу, просто называют себя сталинистами, и тут же как бы нормальные люди их начинают, вот, ну те, кто не понимает, из старшего поколения, те, кто не понимает механизмы вот превращения молодых людей в этих вот псевдосталинистов. Ну что просто молодежь выпендривается, ну пере, возраст такой, переболеет, потом выздоровеет. Вот они тоже на них смотрят, как на исчадие да, начинают говорить, ты чего, да как ты можешь, это же вообще там вот кровавое чудовище, пытаются им совать литературу. И такие молодые люди тащатся. Только что я был ничтожеством, на которое никто внимание не обращает. Вот, без достижений, там, без уважения. А тут вот уже прямо на меня смотрят, как, я не знаю, блин, как, как, как, как, как на исчадие ада. То есть ЧСВ сразу так крепчает, крепчает. Вот. И вот это треть третья причина, откуда берутся сталинисты. Но это вот, это самое. Из этой категории большинство из них проходит несколько лет. Они благополучно этой дрянью переб... <клевает> переболевают и становятся нормальными людьми. Вот, ну и напоследок, поскольку зашла такая тема, я даю еще раз, уже давал большую ссылку на очень большую подборку литературы про Сталина и Сталинских стали времена его правления, если это можно так назвать, и, и сталинским репрессиям. Бор там, по-моему, 121 книга. Женщина какая-то делала эту подборку. В первую очередь из них нужно прочесть. Кто интересуется темой, значит, Льва разгона, непридуманная, Ефросения Керсновская, житие, по-моему, называется, Евгения Гензбург», Крутой маршрут, Евгений Марголин. Путешествие в страну языка, Варлам Шламов, Колымские рассказы и другие произведения тех же авторов. Вот, ну, собственно, все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С уважением.